Пойду ночью в поле с конем, ночкой темной тихо пойдем. Мы пойдем с конем по полям Мы пойдем с конем по полям мы пойдем с конем по полю Твоем, Мы пойдем с конем по полю Твоем. Ночью в поле звезд благодать, В поле никого не видать. С конем по поля уйдем. Только мы с конем по поля уйдем. Только мы с конем по поля уйдем. Сяду я верхом на коня. Неси по полю меня, По бескрайнему полю моему, По бескрайнему полю моему. Дай-ка я разок посмотрю, где рождает поле царю, а и брусничный цвет Алый да рассвет Али есть то место, али Для них деревень, огоньки, золотая рожь, да кудрявый лен. Я влюблён в тебя, Россия, влюблен. костяка пройдет пой золотая рожь пой кудрявый лен пой о том, как я в Россию влюблен пой золотая рожь